да <с <topics> <с <forest> да, так, совсем <с notes> к истокам а, да действительно как бы, когда я лично я шел в науку я вот как раз был захвачен вот именно идеология романтизма в науке но потом я уперся в постпозитивизм <сес> что меня как-то огорчило и самое обидное что у нас сейчас попытки как-то аргументировать и что-то сдвигать, вот как раз сталкивается э, с наукой на промышленных рельсах. Ее двигать сейчас крайне сложно. Но, с другой стороны, она дает свои плоды в, в формате объема научных знаний и качества их исследований. Поэтому вернуться было бы, конечно, хорошо и пить вино, но сейчас, в принципе, тоже неплохо. Так, так, да. Вот есть альтернативная точка зрения. Какой-то ученый сказал, что ученые – это те люди, которые занимаются тем, что им интересно за деньги государства. А ты занимаешься тем, что тебе интересно за деньги государства? И правда же? Где-то так. Да, да, это действительно. Но тут как бы все зависит от того, в каком государстве вы этим занимаетесь? То есть в некотором плане да. За деньги государства Но лично в моем случае, как бы, и за свои тоже. Поэтому как бы, такое полухобби, полуработа приходится выкручиваться. Так, да. Расскажи подробнее, что это Луны из зеленого сыра. В смысле подробней. Луны зеленого сыра. Луна не сыра. Мне интересно, что это, взял? это просто пример о том, что наша гипотеза о том, что Луна – это сыр. Ну, ладно, и о том, что… <смех> <смех> Потому что, что Ханг сказал. Не <смех> что? <смех> Потому что Хэнк сказал. Ну, ладно. Да. Вот в той области, которой ты занимаешься, уже накопилось достаточное количество артефактов, которые могут привести к прорыву? Ну, область, которой я занимаюсь – это молекулярная биология. И количество артефактов там сейчас не особо велико. Она как раз этой серии мейнстрим, молекулярная биология, биотехнология. Мы все, значит, двигаем, поехали. То есть вот как раз вот то, что я говорил про суперкомпьютеры, которые пересчитывают эти РНК, то есть сейчас все так вот бодренько движется, и артефактов еще не особо видать. Но в скором времени у нас будут уже прикладная реализация этих исследований. А, в общем или так, как она по документам звучит. Тут много а, По документам а, влияние, влияние биологически активных веществ на морфофункциональное состояние ядра клетки. То есть, но ну, по сути это мы чем-то влияем на клетку, она как-то реагирует. Все. Я, собственно, тоже раньше думал молекулярной биологии, что-то более химическое. А где в Харькове занимаются молекулярной биологией? Кроме форма я не знаю, чего криобиологией или нет? В криобиологии занимаются, да. Допустим, университет Каразина, кафедра молекулярной биологии, биотехнологии. Институт медродиалогии. Они занимаются исследованием рака, поэтому там тоже маркеры и вся вот эта суть тоже относится к мулькудам. синтезируют именно эти маркеры или просто уже используют? Готовы, вернее, используют? Готовы используют. А откуда они их берут? Ну, закуда? Ну как? В научном институте формируется тендер на закупку реактивов и прочего. Кто как бы тендер победил? А может ли мы составить с, с Тарковскими учеными? И его его <сёк> а, ну. Бы, того, к это... не не, ну, многие, многие, многие к этому стремятся, но так как медицина ⁇ это все-таки штука, где от этого зависит э, жизнь человека, то подобное производство требует определенной сертификации. Вот. Конечно же, отечественные институты склоняются к закупке отечественных материалов, но им необходимо подтверждение этих материалов. Ну, о, о качестве этих материалов, а не то, что они где-то на коленке были собраны. Короче, будет случай, но мне, конечно, в Харькове это же есть. Хорошо, да. А, так, да. Вот, вот. А, вот приятное такое для больших товаров сделать прощение о том, что необходимо сохранять незнание. Необходимо, ну, Гатайн по-моему, сказал о том, что не нужно опираться на методологию, на последовательность, именно невежие группы делают какие-то прорывы и открытия. Какой вот лично? Но не был. То, то, то есть ты стараешься как-то быть одновременно и. и Хотеть тебя назад до той версии, когда ты не знаешь ничего. Ну то есть у тебя есть такой научный цепь. Каким образом, лично ты как, как и исследователь думал? В этом формате я придерживаюсь. Есть такая фраза, что как только в науке Возникает утверждение ⁇ это истина, потому что я так сказал, это перестает быть наукой ⁇ И я вот стремлюсь э, вот основываться на этом утверждении, что я никогда не знаю, что у меня и как будет. И э, с одной стороны, все-таки повседневная работа требует соблюдения методологии и правил э, работы. Но по мере возможности все-таки пытаюсь э, взаимодействовать как-то шире но суть в чем а, тут надо понять то что вот к примеру есть технари у них такая ситуация что их объект работы несет он является потенциальным источником угрозы то есть даже если вы какой-нибудь там слесарь вы можете травмироваться об свой обстанок, там с которым вы работаете а у биологов все еще хуже. Не только объект исследования несет угрозу сотруднику, но и сотрудник несет угрозу объекту исследования. То есть если вы работаете с крысками, вы сначала долго и методично стараетесь, чтобы они выжили вот доживида, до, значится, до момента. Можно сказать, что ну, сам объект исследования в науке и форма научного эксперимента, она не заставит человека как бы скучать мыслить в одной да. Это нам да. Можно да. да да вот вот это утверждение вообще абсолютно верно для фундаментальной науки хотя конечно есть так называемая промышленная и прикладная научная деятельность когда у нас есть фармацевтическая компания она ставит задачу исследования какого-то препарата и там люди просто методично ежедневно вот они то есть у некоторых ученых все-таки это сужает угол зрения. Но тут все-таки зависит от формата работы и направленности деятельности. Но фундаментальная наука будет всегда, поэтому… Кстати, именно там как раз часто рождаются какие-то файлы, которые потом выходят на фундаментальный Ну вот. Меряем, а ножки-то не меряются, И снова хаос. Для Просто такой… Есть эксперимент, на протяжении миллиона раз в этом эксперименте получается результат «А». Дальше два раза получается результат смеси «Б», «Ц», «Д» «Е», алфавита и процента «А». Вопрос, в какую религию обратиться? Что с этим делать? А, исходя из того, что у нас происходит сейчас, вот эпоха постпозитивизма, мы просто забудем про эти мелкие погрешности, и будем, скажем, с оборудованием что-то не так случилось. Реактив был не совсем чистый, ручки у лаборанта не совсем ровные. То есть мы это спишем на все, что угодно, но не как на научное явление. Но мы это запомним. То есть где-нибудь мы там себе пометочку сделаем. И только вот когда мы упремся в то, что наша научная работа себя исчерпала, то есть по ней защитились там 4 докторских, 9 кандидатских, 20 студентов уже написали дипломную, и уже двигать ее некогда, ну и некуда, вот тогда мы вспомним, что у нас было что-то не так, и начнем этот результат доставать. Может, Почему наука так яростно отвергает всякие альтернативные теории? Тут важно учесть некоторый момент, что а, если говорить именно о науке, наука занимается теми теориями, которые обладают нынешним базовым теоретическим фундаментом и подтверждением. То есть если мы что-то предполагаем, и оно как-то хоть близко с нашим нынешним мировосприятием, тогда это мы относим к науке, а если оно совсем ни в какие рамки не вписывается, тогда мы его и отвергаем. То есть мы не просто так его отвергаем, а потому что оно полностью не стыкуется со всей нашей нынешней моделью мировоззрения. Вот. И есть еще второй фактор, экономический. Вот когда у нас остается этот кусочек того, что все-таки к науке относится. Мы решаем, а что же больше нам денег принесет, и то мы и начинаем исследовать. Хотя с точки зрения фундаментальной науки смысл имеют совсем другие вещи. Вот. Так что во многом все-таки... Я все думал, дело в внутренних противоречия, как правило, альтернативных теорий, когда они не складываются сами... Ну вот для этого как бы, ну это тот тупик, куда может зайти вот та самая... Адхок – теория добавления чего-то дополнительного. Оно может, да, действительно, само себя нагромоздить и все посыпется. Ну, ну что ж. Спасибо.